Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Сегодня хотел бы поговорить об очень интересной теме по поводу того, что ну, многих пугает кризис, да, многих пугает текущая ситуация на финансовых рынках. Задаются вопросы, что происходит, когда будем падать, будем ли падать, надо шортить, какие инструменты нужно использовать для того, чтобы шортить рынки. И здесь, наверное, хотелось бы поделиться своим мнением, что чего в принципе стоит ждать. А, ни в коем случае здесь не хочу, чтобы вы это расценили как некую рекомендацию инвестиционную да, для принятия инвестиционного решения. Я просто делюсь своим видением, своим мнением, что происходит и чего имеет смысл ждать. Итак, на что я обратил внимание в последнее время, в последнее время получается у нас за май месяц американский рынок ценных бумаг упал в среднем на 5%, ну, то есть до чуть поменьше, технологичные компании чуть чуть побольше, в пределах 6% падение было. И было очень много нервозности, да, то есть выведены были пошлины в отношении китайских товаров. И на рынке нервозность достаточно большая, то есть количество открытых коротких позиций по, по рынку, но ну, это касается и в России, это касается в Америке, а достаточно большое. С одной стороны, да, то есть получается толпа немного начинает делать ставку на падение, что пошлины уже введены, что ситуация уже усугубляется, что компании соответственно отчет, отчитываются за первый квартал финансовые результаты, показывая снижение прибыли, ужасно отчитываются особенно технологичные компании, тот же самый Intel, Apple. На этом фоне, соответственно, Intel очень серьезно проседал. Apple не упал по одной простой причине, что они заявили, что это будет байбек, порядка 80 миллиардов долларов выкруплены на акции. Ну, то есть, скажем так, пока что держат, держат рынок, да, с одной стороны. С другой стороны, что нужно понимать? Вот смотрите, рынки находятся на высоких значениях, но реально на максимальных значениях, и они находятся очень высоко. Если вы являетесь инвестором, да, то покупать, когда акции, когда они находятся на Хаях, на максимальных значениях, психологически некомфортно. И еще больше дискомфорта доставляет напряженная ситуация с Китаем да, вот это вот торговое соглашение, то, что компании сами, своих квартальных отчетах и прогнозах на год снижают объемы выручки, объемы чистой прибыли, объемы продаж. То есть, в принципе, все замедляется. Аналитические статьи говорят о том, что экономика находится в высшей стадии фазы экономического роста долгосрочного. И естественно, в таком ситуации, что если вы являетесь разумным инвестором, покупать акции. Компании, которые в принципе говорят о том, и сами заявляют, уважаемые инвесторы, наша прибыль будет уменьшаться, но достаточно тяжело и некомфортно. Это с одной стороны, да. А, мало того, когда вот есть некое такая, такое ощущение, да, вот как перед грозой озон чувствуется, да, и есть понимание, что все темно, тучи заволокло, ветер усилился. Вот, понимаешь, сейчас долбанет, да, сейчас долбанет гроза. Вот точно так же происходит нагнетание. А обстановки точно такое же происходит в настоящий момент. А, что в принципе получается, да, что люди это понимая начинают шортить. Да, ну, то есть видят, что рынок как бы максимальное значение особо не обновляет, сил у него расти нету, силы покупателей в принципе нету, то есть покупателей в принципе отсутствует, да, денег ликвидности в финансовой системе нет и никто не покупает, а наоборот делается некая такая провокация, чтобы люди начали продавать, вставать в короткую позицию, да, то есть вставать в шорт. А для чего это делается? Я заметил очень интересный момент, связанный с тем, как себя ведут умные деньги, да, то есть есть индекс Smart Money, который Bloomberg приводит, да, который есть там различные аналитические материалы, я за этим индексом умных денег очень активно слежу, и что я наблюдаю, что на вот этих вот просадках Smart Money, умные деньги, да, умные деньги зашли. Умные деньги зашли, почему, потому что опять-таки была коррекция и, скорее всего, есть предположение, что все-таки в том или ином ключе как-то Китай, Китай с Америкой как-то договорятся, вряд ли будет некое обострение. И в этом случае что вы получаете? Вы получаете, что умные деньги заходят, то есть большой капитал, не агрессивно, не сильно, да, то есть где-то в пределах 15-20% они сейчас докупились, они увеличили длинные позиции в акциях. В то время как толпа шортит, да, потому что, ну, как бы, напряженность напрягается, напряженность нарастает. Как мне кажется, могут разворачиваться в дальнейшем событии, да, то есть, если силы покупателя нет и нет, ну, кто с инвестиционной точки зрения будет на хаях на максимальных значениях покупать, что произойдет? Произойдет, скорее всего, следующее. Мы это летом увидим. И скорее всего я ожидаю, что будут подобным образом развиваться события. Во-первых заявят, все, Китай с Америкой договорилась, не совсем, конечно, так, как планировалось, но договорилась, да, то есть китайцы там закупят еще какие-нибудь 500-600 Боингов у, у авиакомпании, пустят сюда сельхозпроизводителей и будут думать долгосрочно о том, как защитить права интеллектуальной собственности на технологии. А Америка тоже куда-то пойдет. На вот этом вот фоне, да, на разгрузке все выдохнут, и, скорее всего, это еще пересечется с некими элементами э, смягчения монетарной политики. Да? То есть или Федрезерв скажет, ребят, все, мы приняли решение, что в 2019 году мы ставку повышать не будем. Или мы отложим повышение процентной ставки и в 2020 году. А мы прекратили сокращать активы на балансе. Да? То есть будет некая такая информация, да, э, связанная с тем, что люди выдохнут да, и появится некий позитив. Для чего это надо? Если у тебя толпа стоит против рынка, если у тебя толпа шортит, а ты информируешь и даешь повод сказать, что мы еще ликвидность предоставим какое-то время, о чем это говорит? Это говорит о том, что все ребята, которые стояли против рынка, которые ставили вот прямо сейчас, потому что США и с Америкой не договорятся. Это в конечном счете приведет к тому, что рынок быстро развернется и пойдет вверх. А кто у нас является самыми активными покупателями, даже если у них денег нет? ребята, которые стоят против рынка, ребята, которые ставят нападение. И в этом случае, соответственно, эти ребята, они станут самыми активными покупателями. И число шартистов сейчас перевалилось за 50%. Я думаю, что как только это число подойдет где-то в район 60-65%, что-то подобное мы увидим, потому что большим деньгам, крупным ребятам нужно закрыться об толпу. Как будет накоплена вот эта вот критическая масса, Шартистов, да, То есть, скорее всего, мы увидим какие-то очень позитивные новости. Не знаю, с какого фронта эта новость может прилететь, но, соответственно, будет резкий такой разворот-выкуп. И, соответственно, это люди не те, которые покупают в инвестиционных целях, потому что они считают интересной покупку. Это ребята, которые сделали ставку на падение, рынок развернулся, пошел вверх, и ты вынужден закрывать свои позиции, чтобы у тебя не был более высокий убыток. Так называемый, это называется да, То есть, когда люди делают ставку на падение, рынок идет против них. они закрывают позиции не сами, да? их закрывают или брокера, или недостаточное обеспечение, чтобы удерживать позицию, или они просто боятся срабатывать стоп-лоссы, да, которые ставились. А, таким образом могут развиваться события на рынке ценных бумаг, соответственно, будет задерка, еще можно ждать задерка восстановления максимальных значений и движения где-то плюс 5-7% от максимальных уровней. и вот там мы в рамках закрытого клуба инвесторов очень активно наблюдаем за поведением умных денег, как только они развернутся. То есть, почему я об этом говорю? Потому что я вижу, что умные деньги заходят. Когда начинаешь думать, почему они заходят, как могут развиваться события, скорее всего, таким образом события будут развиваться. Не факт, что это произойдет, но возможно то, о чем я сегодня в ролике рассказал, будет вам ценно, полезно, позволит вам заработать на этом деньги, поэтому ставим лайк, Подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. До свидания и удачи. На связи был Максим Петров.